После соединения всех шлангов высокого давления, заборного шланга, подключения аппарата в электрическую сеть, мы обязательно производим смазку плунжера. Для этого есть специальное отверстие, вот туда мы и заливаем небольшое количество масла для смазки. После этого, как мы произвели смазку насоса, нам необходимо э, выгнать воздух из э, системы, то есть для того, чтобы краска смогла поступить из ведра э, в сам насос. Для этого нужно открыть дренажный кран, стрелочка его будет показана вниз. Вот, э, опустить, естественно, э, в краску заборный шланг, вот, дренажный тоже э, опущен в краску, вот, и включаем аппарат. Происходит выход воздуха, какая-то жидкость в нем осталась, и заполнение системы краской. Вот мы видим, что краска начинает заполнять систему. Она такого рыжего цвета. Краска пошла только в штанг высокого давления. Из дренажа она не вытекает. На манометре можно видеть давление, которое создает насос. Для того, чтобы повысить давление, есть механический регулятор давления. По часовой стрелке, мы поворачивая его, мы увеличиваем давление в системе. Вот аппарат догнал необходимое давление. Сейчас оно максимальное. После окраски аппарат необходимо промыть. Для этого вначале выключаем аппарат на кнопку включения-выключения. Потом постепенно выбрасываем давление, не надо слишком сильно дергать переключатель. Давление краски ушло, это можно видеть на манометре. Затем мы опускаем заборный шланг в жидкость для промывки. Дренажный кран у нас открыт. Теперь мы включаем аппарат снова. Аппарат будет закачивать жидкость для промывки и прогонять ее по дренажной трубке обратно в ведро. После промывки через дренаж мы перекрываем дренажный клапан. Повышается давление, но теперь уже это не давление, не краски, а воды. И промываем шланг. Заворачиваем сопло на 180 градусов. Можем опустить ведро и нажимаем на курок. Идет процесс промывки шланга. Несколько раз придется поменять воду, чтобы шланг был очищен полностью.